Добро пожаловать на канал Ньюс Микс! Будьте в курсе всего первыми! Годовщина Юнайтед 24 Зеленский рассказал, сколько средств удалось привлечь и на что их потратили. В течение первого года работы платформы United24 с помощью нее удалось привлечь более 300 миллионов долларов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, информирует Офис Президента Украины. Согласно сообщению, в течение года счета Национального банка Украины получили более 325 миллионов долларов взносов от международных компаний, украинского бизнеса, благотворительных организаций, знаменитостей и доноров из 110 стран. За эти средства, среди прочего, приобрели 176 автомобилей скорой помощи. Сотни единиц медицинского оборудования, амуницию для украинских военных, машину для разминирования. Законтрактовали более трех 839 беспилотников. Восстановили 11 мостов на освобожденных территориях юга Украины. Основали первый в мире флот морских дронов. Через United24 нашу страну поддерживают миллионы людей в более чем сотни стран. «В этот день мы снова благодарим всех доноров платформы, чьи взносы спасают жизнь, возвращают жизнь, защищают жизнь и приближают победу Украины», — говорится в комментарии Зеленского. В пятницу президент Украины также встретился с послами платформы. Среди них футболист Андрей Шевченко, боксер Александр Усик, актер Лиев Шрайбер, Кэтрин Винник, Иван Ихно, а также менеджер и оператор, постановщик группы Imagine Dragons, Мак Рейнольдс и Тай Арнольд. В общей сложности, согласно сообщению ОПУ, послами платформы стали 15 знаменитостей. Евросоюз окончательно одобрил выделение 1 миллиарда евро на закупку снарядов для Украины. Европейский союз окончательно одобрил выделение 1 миллиарда евро для военной помощи Украине. Эта сумма будет использована для закупки артиллерийских снарядов. Совместное соглашение стран Евросоюза опубликовано на его официальном сайте. В документе указано, что закуплены будут снаряды стандарта НАТО калибра 155 мм и при необходимости ракеты. Глава европейской дипломатии Жазеп Барель добавил, что Евросоюз и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Вместе с предыдущими мерами общий объем военной помощи Евросоюза Украине теперь составляет 5,6 миллиарда евро. Кроме того, европейские страны оказывают значительную гуманитарную помощь как мирному населению в Украине, так и украинским беженцам в Европе. Турецкие власти до сих пор не отреагировали на запрос об аресте судна Бамастафа-Оу с украинским зерном АКПУ. Турецкая сторона до сих пор не отреагировала на запрос Офиса генерального прокурора Украины об аресте судне Бамастафа-Оу, которая под флагом Панамы заходила в турецкий черноморский порт Самсун с 19 тысячами тонн украинского зерна. Об этом говорится в официальном ответе Офиса Генпрокурора Украины на запрос журналистов Крым. Реалии: После получения информации, что судно Бамастафа он намерено. направляться в Турецкую республику прокурор в уголовном производстве 12 апреля 2023 года подготовил запрос в компетентные органы Турецкой Республики. Его целью было наложение ареста на это морское судно, допрос членов экипажа и отбор образцов сельскохозяйственной продукции. В настоящее время ответ от компетентных органов Турецкой Республики относительно результатов рассмотрения запроса о предоставлении международно-правовой помощи в уголовном производстве в офис генпрокурора не поступал, сказано в ответе, в офисе генпрокурора Украины также сообщили, что 7 апреля 2023 года судьей Шевченковского райсуда Киева удовлетворено ходатайство прокурора об наложении ареста на морское грузовое судно «Бомостафа-О» и помещенное на это судно зерновое сельскохозяйственную продукцию. В ходе досудебного расследования этого уголовного производства получена информация о том. Что осуществляется подготовка к вывозу около 19 тысяч тонн похищенного украинского ячменя на морском судне, о котором идет речь в вашем запросе, Бомостафа ОАМУ 9 миллионов 114 476 ми 352 миллиона 1900, находившемся на рейдовой стоянке порта Кавказ в Керченском морском порту? В течение марта, начале апреля 2023 года на суда Энд, Надежда, Сармовский 48, Вера производилась незаконная загрузка похищенного украинского ячменя. После этого эти суда направлялись в порт Кавказ, где осуществляли его перевалку на морское судно Бомостафа о по схеме борт-ту-борт, сообщили в Украинской прокуратуре. Ранее The Wall Street Journal сообщил, что офис генерального прокурора Украины обратился к властям Турции с просьбой арестовать судно «Бомастафа Оу», которое под флагом Панамы прибыло в турецкий черноморский порт Самсун. На его борту находилось 19 тысяч тонн ячменя. Украинские власти настаивают, что судно грузило ячмень в порту аннексированного Крыма. Позже. Как сообщила журналист расследовательского проекта «Сикримы Центра» Миротворец Катерина Ересько, Турция отпустила данное судно. 1 мая прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что украинский суд арестовал пять морских судов, причастных к перевозке через Крым зерна с других оккупированных территорий Украины. Среди арестованных судов было судно «Вера», которое было задействовано в перевалке зерна на Бамостафа оу Корреспонденты Крым. Реалии неоднократно фиксировали вывоз зерна из материковой Украины на территорию аннексированного Крыма. Также Крым. Реалии неоднократно сообщали, как у зернового терминала в Севастополе стоят на погрузке суда. Российские власти публично подтверждали, что вывозит украинское зерно из оккупированных территорий на аннексированный полуостров. Российский глава Крыма Сергей Аксенов признавал, что Россия продает украинское зерно. До этого агентство Associated Press и фонд Frontline в совместном расследовании установили, что Россия могла похитить украинского зерна на сумму не менее 530 миллионов долларов. Подпишись на наш канал. И всегда будешь в курсе всех событий. Твой Ньюс Микс.